И снова здравствуйте! Мы возвращаемся к нашей миролюбивой, так сказать, лисичке. Почему-то мышка как-то быстро. Вот, вот так получше. Хотя нет, стоп, стоп, стоп, стоп. Почему так быстро? Почему так быстро? Чего-то меня это не устраивает. В общем, в прошлой серии, я как уже говорил, мы достаточно много достаточно много сделали. Спасли несколько человек, смогли даже. Достигнуть чего-то хорошего Получили силу, спасли лисичку В общем много-много всего Одно из Красота, вот эта вот красная полоска Как я понимаю, мне нужно двигаться к ней Если я все правильно понимаю То есть мне нужно бежать именно в ее сторону Но, я когда Нажал на кнопку выбора головы Оказывается показано, показано Сколько людей Я должен, так сказать, поднять То есть отправить в нужный, так сказать, мир и я считаю, что вот когда доступны вот такие вот открытые локации, в них нужно осматривать все. Но чтобы осмотреть все, на это уйдет очень очень много времени, правильно? Правильно. И самое плохое, что в концепции всей игры, которая здесь сделана, это очень время затратно. То есть в игре, в которой требуется очень очень много времени, потому что вот здесь, например, как тут гавка-то я уже забыл. <связь> Отлично. Здесь. Обязательно понадобится сила. Вот, даже достижение получил. Прекрасно. Хотя я даже не ожидал его получить. Но мне это достижение нужно, чтобы скорее всего что-то... Ой, достижение. Это силы, чтобы что-то открывать, что-то использовать и так далее. Так, звук чуть потише. Сейчас сделаю. Отлично. Уже лучше. То есть здесь искать, рассматривать это все, это просто уйдет уйму времени. Я больше чем уверен. Так... Так, с этими камнями ничего сделать нельзя. И, в принципе, даже запрыгнуть на них нельзя, на эти камешки. Но, чтобы осмотреться, это, в принципе, хороший, Хороший момент, чтобы осмотреться. Так как вокруг я ничего не нашел, а поднять людей нужно, по-моему, по-моему, 7, что ли. Тут, по-моему, на каждую главу рассчитано нужное количество. То есть, тем самым, в каждой главе я должен поднять ровную долю людей. То есть, если там, по-моему... Четыре цепочки по 7, то значит надо и столько и поднять в каждой главе. Так, здесь я уже... Здесь так затемнело. Только из-за того, что я спрятался под камешки. Прикольно, на самом деле. Так, ну он просто вцвел и все, правильно, расцвел, а потом увидает. Ну, я понял. Так, стопай, что это? А, это трава, это просто трава. Все, ладно, мне показалось. Ладно, бежим дальше. Как я понимаю, мне нужно туда на гору попасть со временем, как говорится. Нам хоть как-то указывают наш путь в этом огромном открытом мире. Скорее всего, показать, как открыть или как спасти всех людей я не смогу. В видео, так сказать. То есть, это не будет какой-то ультрагайд, Но, по крайней мере, я смогу здесь все хорошенько осмотреть. Потому что здесь очень красиво нарисовано, так сказать, сделаны эти открытые виды, это все можно рассмотреть, это все аккуратно можно лицезреть. Я спуск спускаюсь именно по горам по той простой причине, что могу осмотреться. Как я понимаю, мне еще нужно будет влево спуститься. Интересно, я умру, если с высокой высоты упаду? Ну или что-нибудь случится ли со мной? Или это просто прекрасно? Вот видите, мне уже показывает дух, что мне надо куда-то сюда уже показывает мне на это. Вот туда даже ступеньки есть. Прикольно. Но это не значит, что я сразу туда пойду. У меня есть еще поворот направо. А, вот в чем фишка. Здесь какая-то злая сила. Которую нужно это место очистить. Вот. Да, все верно. Это все место очищается. Я прохожу сюда... Вот так, тара -тара -тара так, отлично, мы нашли нашу Эту, какову Как она сюда проходит с, с этим Спосохом, вообще не понимаю Так, и куда-то нужно его уже Отнести То есть это будет уже первый, но это была как подсказка Нам подсказали А это не очень хорошо, значит надо заранее Еще заранее погавкать Я вижу, там же цветочки были внизу Все правильно Так, это мы кладем Давай, заполняемся силой. Давай, давай. Это, конечно, так долго происходит, но что поделать. Берем палочку. Отлично. И теперь куда-то... куда. А я, кажется, вижу его. Нет, это цветы. Ладно, это цветы. Загорается это дело только тогда, когда мы, скажем так, в такой... В достаточно легкой доступности к нашей цели. Поэтому вверх, я думаю... Идти не стоит Хотя Я смогу подняться? Нет, не смогу У меня опускает вниз Ладно То есть эту локацию нужно будет Прям всю так изнурительно пролазить Пропрыгать Интересно Если всегда прыгать Не, лисичка быстрее от этого не отдыхает Так Хорошо Наш посох все еще не загорается А я уже куда-то поднимаюсь Возможно, сейчас найду другой посох Это было бы на самом деле очень комично Найти второй посох, но не найти тело Я просто жду, когда он где-нибудь загорится Хотя бы чуть-чуть, хотя бы искоркой даст Показалось, показалось Я думал, он искорку дал Так, теперь пойдем на ту сторону Я не думаю, что с этим посохом нужно возвращаться куда-то назад Главное просто пробежаться везде И тогда скорее всего... Опа, меня спускать мне не дают туда идти? Нифига себе Так, здесь пустовато еще Он не загорается Ладно, допустим Сильно заморачиваться не буду Все-таки Но все равно надо бы Так, здесь у нас арка Арка такая красивая Аккуратная, так сказать Красивая, аккуратная Развалистая, конечно Но какая есть И красивый задний фон. Хм Посоль до сих пор не горит Вообще не капли. Не уж что это так, это, то есть я нахожу посох и тело находится так далеко. Я, конечно, понимаю, это все работает как подсказки и все остальное, но все равно, все равно здесь что-то не так. Возможно, я, конечно, пропустил что? Опа! Если сейчас здесь нахожу еще один посох, это будет комично. Хорошо, что я свечусь, а то в телоте от ничего не видно Посох-то не загорается Ой, как красиво Красота Так, и куда я пришел? Ага, я просто походил по красивым местам Так, ну посох-то мне куда-то надо же Использовать Мне же не с ним заходить в портал Интересно а, Я понял Ее чуть не всосало туда Хорошо, что она выбежала оттуда Я понял, я понял, что мне надо Мне нужен, скорее всего, рык Нет, все-таки всосало туда Не, подожди, я с посохом туда не пойду очень плохо. Сейчас я, наверное, буду очень много всего искать. Так, давайте-ка пройдемся хорошенечко. Не, ну здесь посох не загорался. То есть, здесь искать тело, ну, вообще никак, ну, нет смысла. Я не думаю, что мне с посохом нужно туда. Хм. Может быть, надо вернуться куда-то обратно? И то не факт. Даже не знаю, что сказать по этому поводу Сложно Потому что если это надо было все-таки вернуться назад То проще сохраниться немножко пробежаться Чем весь путь обратно проделать Потому что это очень далеко От, со всей, от всей локации Если я так рассматриваю, то это далеко Так, поднимемся здесь наверх Я здесь не, не ходил наверх И музыка сразу меняется Не, ну музыкальное сопровождение Конечно на уровне вообще А, Что-то я не вижу, ничего такого, чтобы меня могло приманить, так сказать. Я бы хотел туда залезть, посмотреть. Так, здесь пригорок. Что-нибудь в нем есть? Нет, в нем ничего нет. Там мы были, как раз-таки там я взял посох. Вот в этом здании. Под ним вроде бы ничего нет. Ну, точнее, вот под этими штуками ничего нет. Хм. Интересно. Если я все-таки ничего так и не найду, пока буду бежать потом обратно с этой палкой, о, с этим посохом, палкой, то что-то непонятно. Тогда этот посох, скорее всего, нужен будет для других целей, но я не уверен. Вообще никак. Так, вот там что-то подозрительное. Вот там вот чем-то отличается все-таки друг от друга, но посох все равно не загорается. Значит, здесь ничего нет, здесь только цветочки Интересно. Я побегу по правой стороне, а обратно буду возвращаться. Ой, ну отсюда по правой, и потом, когда обратно побегу, также буду по правой стороне возвращаться. И здесь тоже ничего. Представьте. Даже способом в самое начало вернулся, и все равно ничего. А вот здесь мне показалось, что здесь можно залезть. Потому что там тоже достаточно подозрительное место. Реально, не загорается вообще нигде. Может, с этой стороны что есть интересно. Хм. такая большая локация и ни одного тела. для это я так плохо ищу. Да ну, да не может быть. Может, здесь какие-нибудь камни спрятаны есть, в которые надо так это использовать хвостик, так сказать. То есть силу, силу туда впитать в эти камни, и все было бы хорошо. Посередине идти нет смысла, по той простой причине того, что ну, огонек бы захватился, если бы что-то было примерно, ну там посередине. То есть хоть чуть-чуть, но он бы появился огонечек. Так, здесь тоже просто цветок. Здесь камни. По которому мне не дают выше забираться Но я могу идти здесь Я прям как горный козел Фух, я думал я разобьюсь Но нет, блин, ничего нет Как-то нечестно даже, я бы сказал Я столько всего Опа, что за подъем? Опаньки Вот Уже одного нашел, хорошо Сколько я его искал? А где? А где я его примерно нашел? Так, здесь есть что-нибудь еще интересное? Вроде нет, здесь больше ничего интересного нет. Не за что. Так, я его нашел, получается. А, ну чуть дальше. То есть, если бы я. А, ну в принципе логично. А, вот видите, я одно тело все-таки пропустил. Где-то еще одно тело было. То есть я все делал правильно, а потом где-то в конце сезона пропустил. Нифига себе Где-то в прошлом сезоне Ой, в, прошлом, в прошлой главе пропустил одного Неожиданный поворот Я не думаю, что здесь я должен был найти Две палки и двух Хотя мир слишком большой Не, ну если бы он был такой большой Пока бы я делал вот этот огроменный круг Огроменный круг Я бы нашел Я все-таки одного пропустил Надо будет, наверное, вернуться Потом поискать, где он Значит я все-таки каждую голову все делал правильно А сейчас я вот так вот накосячил Ну на прошлой главе, точнее В прошлом видео Надо будет потом залезть поискать повнимательнее Где, что да как Может быть я даже запечатлю этот целый момент Потому что если это будет какое-нибудь прям закадыристо закадыристое место Я прям это запечатлеть должен буду. Так, а что у нас здесь? Я так и не понял Это же не просто так вот это место нам здесь показали Здесь же тоже, тоже что процентов есть, правильно? Сейчас будет смешно, если здесь тело или посох, или тело и посох. Не, если бы здесь было тело, если бы здесь было тело, я бы на него наткнулся из-за того, что огонь бы загорелся, правильно? Так, что у нас здесь? Здесь у нас цветочки. Посоха не видно. Здесь также. Здесь камень, камни, камни. Камни Камни Ага, хорошо Здесь точно так же Камни, камни и ничего нет Не, ну остается идти только туда Здесь у нас тоже ничего нет Ну да, значит все, погнали Хотя можно использовать свою силу Space А, нифига Нифига Я стал лисичкой, которая это какого Духовный, чисто духовная лисичка. Мне даже плохо не становится, когда я рядом с этим. Блять, я погиб. Нормально вообще. Неожиданный поворот. Умри. Отлично. Мы очистили это место. А, то есть мы чисто очистили это место. И теперь можем туда пройти. Да. Прекрасно Куда? Куда? Куда? Что? Так, хорошо Теперь надо быть здесь внимательно Я могу забраться сюда А зачем? А не зачем. Хорошо, идем дальше Сохранение Прыжочек, отлично Опять огромная локация Ооо Вот это как раз красная хрень падает Ой, все закраснело Ёшкин Мне нужна сила, мне нужно где-то погавкать так сказать, мне нужны цветы. Так, мне нужно туда забраться. Сначала посмотрим, что у нас здесь. Здесь тоже какой-то подъемчик, очень интересный, Но ничего здесь нет. Так, на эту стенку я, я смогу залезть только там. Ага. Офигеть, очень огромная локация. Мне, судя по всему, туда и надо. Но я хочу посмотреть, что здесь. Я же, наверное, смогу как-нибудь еще и по-другому подобраться. Ну да, здесь теперь понятно, почему в принципе Должно быть понятно Почему здесь 7 э -э, По-моему то не утверждаю точно Ага, здесь, блять Дверь закрылась, нихуя Напугал меня, блять ну -ка. Отлично Отлично, я здесь никогда не могу А если я Вот так сделаю нет, не работает Сейчас здесь цветок взойдет И мы снова используем Блин, я думаю, я смогу пролезть Тут дверь закрылась Зря я сюда пошел Отлично Отлично Так, я упал вниз Ладно, допустим Так Сейчас попробую туда попасть в принципе, возможно, я думаю. Сейчас залезу. А только немножко ракурс подобрать. Блин, она не прыгнула. Хотя стоп. А, так я не залезу. Так я не залезу. Но я думаю, что там что-то есть. Не знаю почему, но. Сейчас попробую еще разок. Нет, не допрыгиваю все-таки. Хотя я прям вроде бы с краешку прыгал. Это последняя попытка. Сейчас я прям, чтобы прям видел, что я с краешку прыгаю. Блин. Ладно. Не буду все-таки сильно задерживать время На этом поводу, но мне кажется, что там что-то есть Все-таки Так, я уже промок, я понял Так, ага Нас здесь Два раз А, ну все понятно, здесь все нормально Так, сначала тот камень Надо поднять, как я понимаю правильно. Мы запрыгиваем сюда Бежим сюда, прыгаем Потом разгоняемся Прыгаем Допрыгиваем Хвостик. Отлично. Потом. А, я так и думал, что я сюда не допрыгнул. Сила из... Стоп, там что-то открылось? Не вижу ничего там. Нет, не открылось. Показалось. Показалось. Теперь мы идем к цветку. Ай, да хватит отрехаться. Прыжок, конечно, решает. Он прям... Сразу же прыжок отходит Отлично Силы у нас Залазим Да почему ты не прыгаешь-то? Отлично, еще разок Потом возвращаемся обратно Эх, не дали мне Вот И не хватает еще одного но здесь уже нужно силу использовать Этот рык, так сказать Так Гавки Еще цветочек Хорошо, что они хотя бы близко Уже хорошо Опять не прыгну немножко. А теперь далеко Так, теперь А, нет Нифига Воу лисичка а это стоп, это это, а это переключение. Все, я понял. А это засыпает. Ну-ка, она тут тоже заснет, прям. Ой, вправду она прям тут заснет. Так, хорошо. А если нажму R? А, ага, я вернусь сюда. Все, я понял. Так, хорошо, я приду сюда. подождите подожди. Улягу здесь. А, точно. Она же может бегать по воде и прыгать. Точно. Так, главное, наверное, случайно не нажать. Ага. Так, хорошо. Эй, я залезть вообще-то не успел. Ты прикалываешься А, фу Я думал, это уже все Это уже гг Мне надо пойти погавкать, было? Да, сначала пойду погавкать, а потом уже То есть вот эта сила То есть получается вот эта сила, которую Сейчас я получил, тоже тратит один лепесточек И я превращаюсь, скажем так В лисичку Духа То я получил эту силу, лисица духа Так, если долго зажимать Ку... Блядь. А то есть она опять теперь не поднимется, да? Ну-ка. И вправду на один раз прикиньте. Ой, бедная Блин, мне так жалко, этот дух лисички. А сразу нельзя было, чтобы понять, что тут так не работает. Хорошо Ага, сюда опять нужна сила А, ну здесь есть цветок А я сразу не догадался, ну ладно Я получил силу, только потом уже Начал действовать, как говорится Открывай дверь А, значит ты не откроешь мне дверь Так, а если я Вот здесь нажму R А, ну конечно, есть же ветки-то Пофиг на ветке Что это я? Стоп, я где? А, во, я даже и не заметил я успею. Так, отлично, открылась дверь. Я думал, я здесь найду что-то нужно. Не, это очень нужная способность, в принципе, она также пригодится, как я правильно понимаю. Так, но ну я искал немножко другое. Так, здесь еще что-то. Здесь надо это засветить. Для этого мне опять 5... R. А, я не могу, у меня способности нет. Стоп, здесь вот эту штуку тоже надо засветить. Если я сейчас опять зайду, она закроется, это будет очень смешно. Не, вроде нормально. Так, это пока ближайший цветок, который я знаю. Давай. Отлично. Так, где? Тихо, идем сюда. Вот. Отлично. Она, конечно, наверное, не все просветила, но... Это сто процентов очищает это место. А может быть помогать мне находить тела. А может еще что-то. А может еще и еще что-то. Так, давай еще разочек. Отлично. Так, хорошо, туда я пока не пошел, я пойду дальше сюда. Под мостом. А, под мостом это эти штуки. Блин, ну это очень красиво такой разрушенный город. Ну не город, а стены, получается разрушенные. Вот здесь опять что-то такое Прям все красное Все страшное такое Ничего не видно Как будто я иду не в правильном направлении Типа вернись обратно Поднимись по лестнице Посмотри что там Но я не могу А мне походу придется Прикиньте походу придется что здесь опаньки туда текстур не дают пройти прикиньте не дают ай-яй-яй текстурки текстурки так что у нас тут тут тоже разрушенные стены так ну я я все буду осматривать вообще все это очень красиво это все очень офигенно сделано тут все очень старались так здесь ничего нет Подсказочку бы хоть какую-нибудь бы мне дали Так, вот сюда идти мне страшно Потому что это как-то Как будто это туда, куда мне надо А я не хочу движется туда, куда мне надо Хотя, стоп, это вроде не похоже на туда, куда мне надо Пойдем Так Отлично Ага Так, здесь мы зажигаем надо было сначала осмотреться, прежде чем зажигать здесь что-то. Да, здесь проход открылся. А вот и трость. А я ее даже не заметил. Прикиньте, в цветах лежала. О, паньки. Ща-ща-ща. Сейчас, ща, сейчас, ща. сейчас потерпи. Дай-ка закоплюсь силушкой. Духовной. Духовной силой. Это же получается как духовная сила. Отлично. Вот он уже и горит. Во всю мощь прям горит Сейчас и полыхает Нет, не сюда вот... О, я тебя даже не заметил Ты такой в темноте лежишь, такой кимаришь. И единственное, аккуратно у тебя вон личика на свет выглядывает Прям аккуратненько Такое миленькое такое Я же говорю, у всех есть эти медальоны Они не просто так Так, пропустил ли я кого-то? Ну-ка посмотрим Сейчас мне покажут Пропустил ли я кого-то да? А, нет, нет, все правильно Все так, как и должно быть Опа, что это такое? Вы это тоже видите? Или стоп, или это то, что я зажег? А, да, это то, что я зажег Хорошо, а там что еще? А, там этот камень Ага, хорошо, значит, пока что я действую правильно Хорошо То есть, получается, я пропустил либо в начале где-то кого-то все-таки либо где-то в... Как это сказать? В конце главы. В прошлой серии. Так, здесь. Здесь я, по-моему, не был внутри. Сюда я даже не поднимался. Что у нас тут? Тут ничего нет. Здесь просто цветочек. Мне бы еще дух хоть чуть-чуть бы подсказывал. Было бы вообще прекрасно. Хотя бы чуточку. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего нет. Здесь у нас вот как раз подъем. Я бы поднялся, пришел бы сюда. Так, использовал ВР. Так. Ага. То здесь, блять, не успел. Сейчас жахнет, да? Отлично. Прекрасно. Так. Что здесь? А, здесь просто двери открылись. Отлично. Здесь открылся проход. Что я здесь могу наблюдать? Ой, без силышки-то вообще ничего не видно. Пойду-ка заряжусь-ка. Немножко. Так, смотрите, мы уже очень близко, так далеко заходим. Единственное, вот мне все-таки все равно не ясно, да, так как в этой игре вообще ничего не рассказывается, не про, скажем так, не про сюжетку, то есть вообще как бы здесь ни диалогов, ничего. Здесь все как бы на таких вот ощущениях, типа, иди, если, если ты куда-то движешься дальше, значит, ты идешь правильно. Назовем это так. Если ты остановился, значит, ну, ты не, не, не на верном пути. Хочу подняться наверх, а потом все-таки снова заглянуть туда. Тут же можно еще выше подняться. Поэтому хочу подняться и глянуть Сначала, прежде чем я зайду туда дальше Потому что кто знает, куда меня это приведет Так, тут тоже есть цветочки Хорошо Тут есть еще подъем куда-то Опа Опа, опа, опа А куда меня это приведет? Так, здесь что я вижу? Камни Здесь я вижу камни Опа это тело или что это? Блин, мне показалось, что это все-таки тело. Но нет. Это просто место, где можно было подниматься. Правильно? Я вроде ничего не пропускаю, да? Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы ничего нет. Да. Так, ладно, хорошо. Поднялся я сюда, в принципе, наверное... Не зря. Хотя бы теперь... Уверен Что все так же как и есть Опанка, best friends Получен достижение Best friends, лучшие друзья Так, ладно О, у статуи головы подпадали. Это не из-за меня Инфа сотка не из-за меня Это из-за этих вот растений, которые были Да, значит мне все-таки сюда надо было идти Надо было там все получше осмотреть А то я так ворвался Сюда прям Прям как домой Типа встречайте, я и вернулся Юж, какая-то локация огромная Ебать на хер Так, а что здесь? А, здесь я еще не все сделал, что-то еще надо Неожиданный поворот Опа Так Осматриваем эти места хорошенечко Тут развалины Тут ничего нет Тут темно так, трость, ой, трость, посоха нет Тела нет О, уже полчаса прошло, нифига себе А что так быстро? Я даже до сохранения не добрался Вот что значит Огромнейшая локация Офигеть И что мне с этим пойдет У меня нет выбора Так Я могу ли сделать вот так? Нет, не могу Просыпайся Там, по-моему, что-то есть Или нет Сложно сказать, ой Сложно сказать, но Мне еще что-то нужно сделать Чтобы пройти дальше А, во, подъем Вот, отлично Это значит, я уже немножко, наверное, пути Ух, нифига, паркур Паркур Блин Отлично Еще выше Опаньки, что я сделал? Открыл дверь Ага, хорошо Так, если я встану с нее Ага Я встаю, жму R и пошел Блять, логично Ага Чуть ближе Взрыв Ага Так, теперь мне нужно зарядить это силой Опять у меня силы нет. Сейчас там дверь закроется. Надо будет там посмотреть, есть ли там что-то. Давай, быстренько. Надо же до сохранения уже добраться быстрее. Сохранение-то здесь не так часто. Так, обратно наверх. Вдруг там все-таки что-то есть, что можно, скажем так, ну не знаю, взять, посмотреть, использовать, либо найти. Так, быстро. Вот это вообще лисичка не должна уставать. Сезам откройся. Опа. И она опускается. Да. Воу! А что за фигня? Почему? Ладно, фиг с ним. Опа, это куда? Ладно, это мы все потом. А, это мы тут уже смотрели, да, дырка? Да, это мы тут уже смотрели. Так, это я могу зарядить, правильно? Правильно. Так, и будет 50 на 50, то есть и добро, и зло. Нет, мы просто искореняем зло. Хорошо. Все немножко по-другому. Мы сделали эту территорию доброй. Отлично. вот и сохранение. Вот и сохранение. Так, ну что я могу сказать, что на этом нам придется закончить. Это было достаточно быстро. Даже не заметил, как прошло вот эти полчаса. Нас ждут еще новые приключения, значит, все-таки. Еще поиски новых и новых и новых и новых мест и новых встреч. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока.